Volkswagen Golf 5, 2004 год. Заклинил замок зажигания. Приехали на место. Разобрали. Решили не менять на новые замки. Сейчас будем ремонтировать и ставить на место. На месте починили замок зажигания. Сейчас будем устанавливать и покажу, что дальше из этого будет. Ну, думаю, будет все хорошо. А где ключ у нас? А, вот он. Ага. Все, закончили ремонт замка зажигания. Все работает. Руль блокируется. Снимаем заблокировки. Вот очередной Volkswagen Golf. У нас готов